доходы здесь шикарные, то, что есть пассивный доход. Самое главное, что меня привлекло, это пассивный доход, друзья. Потому что работая риэлтором, я зарабатывала, в принципе, немного, и ну, не немало, то есть 200 тысяч, 300 тысяч в месяц я зарабатывала. Но я пахала по 12, по 14 часов в день. Я реально приходила домой только ночевать, и выходных у меня толком не было. да И Здесь мне что понравилось, да, то, что здесь мы делаем действия, да, и эти действия потом впоследствии нам приносят пассивный доход. В риэлторстве, да, я делала действия, так же, как и в найме, да, я получала просто, ну, как бы, процент от продаж и все. Максимум я потом что могла получить, это рекомендацию, да, от этого клиента. Собственно, все. Пассивный доход потом у меня не генерировался. А здесь у нас здесь есть и активные виды дохода, и пассивные виды дохода, да. Поэтому прямо вот слушаем внимательно, записываем, да, потому что цифр будет очень много. Вот, надеюсь, надеюсь, надеюсь, будете успевать. Да. Вот, Поехали.